Привет, друг! Как твои дела? Пиши в комментариях, и мой личный секретарь, возможно, опубликует их, если они будут конструктивные и в тему. Сегодня я опубликую афоризм на злобу дня. Я уверен, что ты в курсе, что я играю Black Metal и сдаю релизы. Так вот, играю я почти каждый день дом гитаровой и партии, и бывает у меня в стену, стучит или даже в дверь. Соседка христианка, она вышивает крестиком всякие иконы, и к ней приходят бабки в платках, Прямо какая-то мекка у нее дома. Вот она как-то позвонила в дверь, а я ей ответил. А мне насрать, я буду благ, мы это Подписывайся Подписывайся на мои каналы. Вархул Афоризм, и анекдоты, цитаты. Вархул Аудиобукс. Вархул Кэтсворд. Вархул Снейксворд. Дакворд. разоблачитель фейков. Вархул подсмотрено, подслушано, записано. Вархул Обзор и отзывы. Warhol, Максим Вехов. Думать еще один канал сварганить. Ворху Доксворд. с Ворт, Суважуха и Макс Саныч.